сегодняшний видеоролик будет для вас заключительным в плане того что я буду говорить об HD-видеобокс если вы столкнулись с такими проблемами как у вас не отображаются картинки но вы заходите в вкладку видео и можете включать какой-то либо фильм с того источника который вам нужен с тем же самым разрешением Это исправляется просто обычной перезагрузкой, вы просто перезагружаете ваш телевизор или это будет приставка и это фиксится. Если это не фиксится, вы всегда можете спуститься в закрепленный комментарий, увидеть для себя нужные зеркала, которые помогут вам обойти эти трудности или же скачать новую версию приложения и все, и у вас в принципе все будет работать точно так же обратите внимание, чтобы у вас совпадало время и дата с текущим временем, имеется в виду в тот момент, когда вы смотрите, чтобы это было не сбито, и все в принципе будет работать все, больше ничего вам не нужно знать если вы не знаете, куда вбить зеркало, вы можете перейти по подсказке видео с прошлым видеороликом. Я демонстрирую это все наглядно. Что, где, куда, с примерами. И все. В принципе, ваша ситуация будет решена. Поэтому не переживайте, не паникуйте. Вы это можете сами исправить, даже без какого-либо вмешательства другими источниками. Поэтому, чтобы не пропустить мои новые видео, прожмите на колокольчик. Подпишитесь на канал и оставьте положительные комментарии, какой из способов вам помог. Это было зеркало, новое приложение или же просто вы перезагрузили ваше устройство. Дальше больше, скоро увидимся.